Здравствуйте! С вами Тамара и сегодняшний расклад для раков на октябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Ну что ж, начнем мы с Кельтского креста, как обычно. И я выберу 10 карт для вас. Ну, а потом мы посмотрим на любовь. Для тех, кто в паре, для тех, кто одинок. Ну, и обязательно посмотрим на финансы, мои дорогие. Под колодой. Под колодой у нас карта умеренности. Ну что ж, старший аркан представляет знак Зодиака Стрельцов. Карта, которая говорит о терпении и именно умеренности во всем, то есть вот эта золотая середина, то есть не переедайте, не перепивайте, не перерабатывайте все хорошо в меру, как говорится, а особенно в эмоциональном плане, вот держать себя в руках, как бы, вот это вот, не впадать в истерику и не, как бы, впадать в депрессию, вот это вот равновесие, эмоциональное равновесие очень важно вот по этой карте. Ну, а еще карта, знаете, такая от латинского слова темперара, то есть смешивать, уметь правильно смешивать, то есть именно в пропорции, в правильной, умеренно все стороны своей жизни, то есть в нашей жизни должны быть представлены все грани. То есть и работа, но в правильной пропорции. И работа, и дети, и семья, и любимые, и хобби, и друзья. Все-все-все. Но оно все должно быть вот пропорционально. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется. И проиграется ли вообще в вашем раскладе. В центре креста у нас двойка посохов. Карту перекрывает королева чаш. В основе вашего креста десятка пентаклей. В недавнем прошлом тройка мечей. Во главе вашего расклада пятерка пентаклей. В ближайшем будущем карта императрицы. Для вас, мои дорогие, карта колесницы. В вашем окружении семерка посохов. Надежды и страхи карта силы. И чем все завершится пятерка кубков. Ну что ж, давайте начнем с малого креста, двойка посохов, замечательная карта, карта открытых дверей, карта, которая говорит, что каким бы путем ты ни пошел, все равно у тебя все получится, то есть тут нет никаких препятствий, два посоха, посохи оба одинаковые, то есть хотите так, то можно, хотите эдак, тоже можно, то есть все пути для вас открыты, да, хотя, может быть, и есть вы знаете, это карта вариантов, не то что стоять перед выбором, это не выбор, а варианты. То есть можно и так, можно и так, можно пойти на эту работу, а можно на ту. И в общем-то разницы какой-то такой особой нет, потому что карта открытых дверей, часто на этой карте нарисован глобус, то есть о том, что человек заглядывает вот этот, держит этот глобус. «Все в ваших руках, как бы весь мир в моих руках, я могу делать все то, что я хочу». У кого-то вот это вот что-то, варианты эти связаны с женщиной. Женщина королева кубков. Королева кубков – это женщина элемента воды, ваша ваша стихия. Это, может быть, вы, кстати, для кого-то из женщин. Это раки, рыбы, скорпионы. Либо вообще любая влюбленная женщина. Ну, если вы влюблены в кого-то, то, может, если вы мужчина и влюблены в женщину, то, пожалуйста, двери открыты для вас. А если вы женщина, тоже влюблены в кого-то, то тоже для вас двери открытые, то есть нету никаких препятствий вот в этих отношениях. Ну, а еще королева кубков не только влюбленная женщина, это может быть женщина, которая делает вам какое-то предложение, это может быть деловое предложение, это может быть подруга, это может быть мать. Карта в колоде Таро у нас две карты матери. Карта вот королева кубков и королева Пентаклей. Вот королева кубков это может быть такая мягкая, заботливая мать, то есть, которая эмоционально поддержит. А вот королева Пентакли, она более практичная мать, которая поможет каким-то практичным советам, помощью какой-то, деньгами, вот. Ну, а еще королева кубков, она описывает, так как люди элемента воды, они очень такие интуитивные, у них очень развитая интуиция, то это может быть психолог, например, или таролог, астролог, человек, занимающийся какими-то такими эзотерикой, что-то вот в этой области. Что бы ни не, чтобы не было, сочетание карт довольно позитивное, как я сказала. Двери открытые э, то есть если вам делают предложение, деловое предложение, то принимайте его, потому что тут нет никаких препятствий. Ну и тем более в основе вашего креста э, карта «Десятка пентаклей, Карта «Десятка пентаклей в первую очередь денежная. Это, это стабильность, финансовая стабильность, это хорошие деньги, еще эта карта семейная, которая говорит, либо вы зарабатываете, и у вас хватает вот этих финансовых ресурсов на всю семью, не только финансовых, кстати, еще и душевных, может быть, ресурсов, то есть вы заботливый человек, может быть. Но это еще карта, знаете, таких старых денег. То есть э, семейные деньги, передающиеся из поколения в поколение. Может быть, вы из такой семьи, вот, где у вас все все всегда. Вот, э, всегда в доме водились деньги, как говорится. Что бы это не было, в любом случае, карта очень позитивная. Для кого-то, кстати, если вы недавно получили какую-то прибавку к зарплате или достигли какого-то финансового уровня, карта может говорить о том, что вы завершили какой-то... Э, какую-то ступень, достигли чего-то, потому что десятка – это конец цикла. То есть вот в данный момент вы достигли своего потолка. Что будет в будущем, мы уже дальше посмотрим, но вот в данный момент – это вот ваш предел. У кого-то из раков в недавнем прошлом, видимо, были какие-то проблемы сердечного характера, тут тройка мечей, это какая-то эмоциональная травма, душевная травма, либо в отношениях, либо, может быть, с детьми, либо, может быть, ну, мы говорим, что карта разбитого сердца. На работе, может быть, что-то кто-то не дали, ждали давно эту должность, обещали, а дали кому-то другому. Это может быть в любой среде вот это вот такая эмоциональная и душевная травма. Это не только в отношениях. Что-то такое очень и очень неприятное, что просто разбило вам сердце было в недавнем прошлом. Но я думаю, об этом вы и думаете, потому что во главе вашего расклада пятерка пентаклей. Пятерка пентаклей у нас часто говорит о финансовых трудностях, но так как у вас в основе вашего креста десятка пентаклей, я думаю, что навряд ли это все-таки финансовые трудности. Это карта еще проблем, проблем с жильем, может быть, у кого-то, или проблем со здоровьем часто проигрывается, как проблема с ногой у кого-то еще эта карта есть значение помощи кому-то то есть может быть вот во главе вы, вы должны постоянно может быть заботиться о кем-то или помогать кому-то финансово кому-то надо может быть приютить может быть временно пока у человека проблемы с жильем вот это вот или у человека у кого-то из ваших близких или родных, может быть, проблема со здоровьем, и вы вот как бы несете на себе этот груз ответственности, то есть вы помогаете, вы заботитесь о ком-то, навещаете кого-то, помогаете там с лекарствами или с деньгами, или что-то такое вот в этой области. А в ближайшем будущем у нас карта императрицы, старший аркан. Карта управляется планетой Венеры, планетой красоты, любви. Ну, а еще карта императрицы – это карта фертильности, то есть для кого-то, может быть, новость, новость о беременности рождение детей, вот по этой карте. Ну, а вообще императрица, она у нас постоянно беременная, вот, круглогодично поэтому это карта плодородия. То есть плодородия, плодотворности. Может быть, это вот вы будете очень плодотворны в этот период, очень много работы будет, причем, знаете, такую работу, которая приносит радость. Ну, а так как это у нас все про красоту и все остальное, то для женщин, может быть, вы работаете в области красоты. Или тем более, раз императрица, может быть, у вас свой бизнес. Или вы работаете на кого-то и что-то, галерея, парикмахерская, салоны, вот, что связано с тем, что мы талантом, какую-то архитектура все вот связано с этой вот, в этой области. Для мужчин замечательная карта, может быть, рядом с вами вот такая вот, или встретите в ближайшем будущем императрицу, женщину независимую, в то же время красавица, может быть, именно артистично, может быть, заниматься творчеством каким-то, может быть. Для женщины так к вам может относиться ваш мужчина, как кем, к императрице. Для него вы вот самая красивая, самая лучшая, самая лучшая мама, самая лучшая жена и все-все-все-все такое вот остальное. Очень позитивно. И для вас тоже лично ваше эго карта, позиция эго, это очень замечательная карта, колесница победы. В первую очередь это победа. Кстати, старший аркан представляет знак зодиака Раков. Ваша карта, карта победы, карта вот крепко держать эти поводья и поводья жизни, поводья ситуации, э, поводья чего бы это ни было какой-то вот, э, периода вашего и вы направляете этих лошадей туда, куда вам надо. Вот это вот направление. Я знаю, чего я хочу, я руковожу, я руковожу своей жизнью, руковожу ситуацией, управляю ею. Для кого-то, кстати, именно управление, может быть, вас повысили, то для кого-то это может быть повышение в должности вот по этой карте. А для кого-то это что-то связанное с транспортными средствами, может быть, вы либо купите, либо успешно продадите автомобиль, либо у вас какой-то транспортный бизнес, может быть, вы часто будете ездить на автомобиле. Ну, а для отношений тоже очень хороша карта. Посмотрите, две лошади, одна белая, одна черная, но обе в одной упряжке, и обе как бы направляют эту колесницу э, туда, куда надо. То есть вы оба хотите одного и того же от отношений. Очень-очень позитивная карта. В вашем окружении семерка посохов. Это карта воина. Это карта человека, который... Э, отстаивает свое мнение, отстаивает свое, твердо отстаивает свое решение какое-то, свою позицию какую-то, не дает в обиду ни себя, ни людей, которые от вас зависят. Это такая, знаете, причем очень такая высокая моральная какая-то позиция. Карта может быть, что вокруг вас какие-то сплетни или нападки на вас какие-то, но вы на это даже не обращаете внимания, вас это они даже не задевают. То есть настолько, настолько высока ваша вот какая-то вот моральная позиция. И вот твердость духа, твердость вот это вот вера в себя. Вот по этой карте вера в себя, что вот я верю. Поэтому так, так, так и надо. И вот это вот надежды и страхи. Я думаю, что надежда, что силы будут. С любой ситуацией я справлюсь, как вот с этим диким зверем. Очень позитивная карта. Единственное, что хотелось бы сказать про эту карту, что да, справитесь. Еще, кстати, карта здоровья у тех слушателей, у кого были какие-то проблемы со здоровьем. Надеетесь, что вот Вселенная, Бог, во что вы верите, даст вам сил пережить все это, перенести все это. Но я думаю, что это все будет довольно позитивно. Хотелось бы сказать для тех, кто хочет какую-то ситуацию разрешить, вот, чтобы у вас были достаточно сил, может быть, таких душевных сил постарайтесь не брать как бы быка за рога, потому что это карта еще и дипломатии, карта стратегии, тактики, разработайте, как вы будете подумайте и разработайте, как вы будете подходить к этой ситуации, потому что дикого зверя силой не укротишь, а, скорее всего, тут нужен подход найти к, к зверю, и вот это вот, знаете, стальной блеск, то есть сила воли. Вот этот блеск в глазах, и тогда как бы зверь понимает, что с кем он имеет дело. Ну и ваша последняя карта «Пятерка кубков». Карта, когда мы оплакиваем свои прошлые потери какие-то. Потери могут быть финансовые, потери могут быть личностного характера, время потеряно, может быть, было на что-то. Ну и карта такая очень философская. Это урок. Она и говорит о том, что «Ну, сколько ты будешь вот так плакать, проливать слезы о прошлом». Прошлое. Думать о прошлом нужно только с целью для того, чтобы извлечь какой-то урок из прошлого. Что я сделал не так, как избежать в будущем таких же ошибок. А Сосредоточиться надо на том, что есть. То есть вы пока оплакиваете прошлое, вы забываете о настоящем. В настоящем у вас еще две полные чаши. И как бы надо думать о будущем, не о прошлом, а о будущем, и вот стараться строить его на основании того, что у вас сегодня есть. Ну вот, видимо, вам надо было кому-то из раков услышать этот, вот эту этот вот такую философскую истину о том, что хватит плакать, оплакивать прошлое, сосредотачивайся, жить надо в настоящем и думать о будущем. Ну что ж, неплохой расклад. Давайте посмотрим, что у нас про любовь. И начнем мы, начнем мы с тех, кто в паре. Первые три карты для тех, кто в паре. Восьмерка посохов. Семерка мечей. И карты силы. Ой. Ну вот не было бы этой карты семерки мечей. Я бы... На... Начало была довольно такой вот, знаете, восьмерка посохов. Это карта стрелы Амура. Но это еще отношения, которые, может быть, на расстоянии. И, видимо, там на расстоянии... Не все, все так гладко, потому что, может быть, вы подозреваете даже, что что-то не так, или вас держат на расстоянии, потому что восьмерка посохов, это у вас постоянная коммуникация, может быть, но по телефону, по интернету, по звонкам или поездки к друг другу, а вот пока вы ездите, пока вас там нет, там, видимо... Могут происходить, может происходить что-то за вашей спиной, вот так вот. Но э, я думаю, что вы знаете или догадываетесь, потому что карта силы тут говорит о том, что вы хотите призвать все свои силы для того, чтобы, может быть, сохранить эти отношения, для того, чтобы... Или, э, опять помните, я говорила про дипломатию, э, не брать вот это именно быка за рога, а разобраться спросить, задать правильные вопросы, подготовить какую-то стратегию, тактику, прежде чем вы начнете, знаете, вот как бы лезть на рожон. Итак, для тех, кто одинок и в поиске, у нас четверка кубков. Ну, заскучали, заскучали, да. Восьмерка кубков и паш кубков. Ну что ж, заскучали, да, но, знаете, такая карта со смыслом, которая говорит, не упусти свой шанс. Может быть, вы очень придирчивы, потому что по четверке кубков вас будут звать на свидание. У нас есть еще Паш кубков, который тоже говорит, первое свидание, не отказывайтесь. Может быть, это не ваш идеал, не, ваш, как бы, не то, что, к чему вы стремились. Но попробуйте, дайте человеку шанс, потому что четверка карта упущенных возможностей, то есть будут кто-то звать э, восьмерка кубков это уход я думаю что вы заскучали после ухода из отношений то есть вы за закрыли какую-то дверь закончили какие-то отношения и теперь вы как бы одинокие и скучаете но э, Карта говорит, рассматривайте, рассматривайте кандидатов, не, как бы, не будьте сли, излишне придирчивы. И пойдете, я думаю, что сходите, послушайте вот, э, карты Таро, и сходите на свидание, будут вас звать... Тут однозначно паш кубков это какие-то звонки, какие-то смски, какие-то могут быть, я не знаю, может быть даже предложение чего-то, такое начало чего-то, начало каких-то отношений, все. Так что все возможно. Давайте посмотрим про финансы для раков, что у нас на октябрь. О, хорошая карта, тройка посохов, карта солнца, ну вот, вы знаете, я всегда, и карта колесницы, я всегда говорю, что если нам судьба или вот Бог или Вселенная не дает в одной области, зато вот всегда дает в какой-то другой, ну вот у вас, пожалуйста, тройка посохов, расширение какое-то, у кого-то расширение бизнеса, у кого-то расширение полномочий, то есть повышение, может быть, по службе, может быть, вы очень активно вкладывались в свою работу, карьеру, бизнес свой. И вот вы как бы должны получить какие-то дивиденды. Карта счастья, солнца. Это новое начало для кого-то. Это новая работа, новый проект какой-то. Что-то в этой области тоже. Самая позитивная карта в колоде Таро. И ваша карта, опять карта колесницы, я твердо держу